Добрый день, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта Исаев Market. В этом видео мы рассмотрим с вами стол-трансформер нашего производства из линейки «Мастер». Выпускается в двух видах. Размер столешницы на 480 и размер столешницы на 550. На сайте у нас так и маркируются «Мастер 480» и «Мастер 550». Стол-трансформер предназначен для быстрой организации рабочего места на выездных объектах, небольших домашних мастерских на даче, балконе, в гараже также будет незаменимым помощником на вашем строительном объекте. Версия мастера выпускается с вкладышами для погружной либо дисковой пилы и фрезера. На этом столике полноценно можно заниматься деревообработкой, а благодаря вкладышам смена инструмента происходит буквально за считанные секунды, что в разы ускоряет процесс работы. Итак, давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что этот столик из себя представляет. Заказ к вам поступает вот в таком виде. Он на нашем производстве сперва завернут воздушно-пузырьковую пленку. Уложен в гофрокартон и в добавок еще перемотан стрейчем. В собранном состоянии столик идет 1 метр, ширина 480. Как и говорил вначале, есть еще версия на 550, и его толщина составляет 8 сантиметров. Для того, чтобы раскрыть столик, необходимо повернуть два фиксатора. Один фиксатор находится с этой стороны, и другой фиксатор находится с другой стороны. После чего можно его открывать. Вот таким вот легким движением мы получаем с вами огромную площадь для работы. Длина столика составляет в разложенном состоянии 1 метр, ширина 48 сантиметров и высота 865 миллиметров, как и все столы нашего производства. Верстак изготовлен из 18-миллиметровой ламинированной влагостойкой фанеры фирмы Свеза и алюминиевого профиля 40 на 20 толщиной стенки 2 миллиметра. Дополнительно к столу можно заказать диагональную перемычку, которая крепится на перекрестие ног и дает нам дополнительную жесткость. Откручиваем вот эти два барашка и этими же барашками устанавливаем нашу диагональную перемычку. В столешницу установлены 4 направляющих Т-трека со стандартным пазом 8,6 мм. Они предназначены для установки дополнений к столу и для монтажа всеразличных направляющих для фрезерных и циркулярных работ. Все Т-треки вклеены на эпоксидную смолу и вдобавок прикручены винтами М4. Эпоксидная смола представляет собой полимерный состав, при застывании которую практически невозможно разбить молотком, в результате чего мы получаем с вами монолитную конструкцию. На одной из половинок столешниц расположен прямоугольный вкладыш, он служит для монтажа электроинструмента пилы и фрезера. Не обязательно в своем арсенале иметь точно такой же инструмент, как у меня, дело в том, что сюда вы можете устроить абсолютно любую пилу и абсолютно любой фрезер. Самый главный критерий, чтобы длина подошвы не превышала 31 сантиметра. У нас есть два вида параллельных упоров. Это вот такая вот упорная планка и вот такой комбинированный упор. С этой планкой у вас получится только пилить, фрезеровать с ее помощью вряд ли получится, потому что у нее нет кожуха пыли удаления. И когда фреза будет бросать стружку, стружка будет подбрасываться под сам упор и забиваться под заготовку, в результате чего заготовка у вас будет подпрыгивать. С вот этим комбинированным параллельным упором вы можете работать одновременно как и на циркулярке, так и на фрезере. Если вам кожух верхнего пыли удаления не нужен, его можно отстегнуть. И получаем вот такую обычную планку, которая будет более чем достаточно для распила. Если у вас будут фрезерные работы, я рекомендую поставить верхний кожух. Монтируется он очень быстро. выставляем упор на нужную нам глубину подключаем пылесос и включаем фрезер как вы наверное уже заметили здесь нету абсолютно пыли все уходит в пылесос вот планочка, которую я только что фрезеровал. Как и говорил в начале видеоролика, тетрики предназначены для установки вспомогательного оборудования и для закрепления заготовки к столу. Я буду показывать на примере вот таких струбцин. Это у меня Девольт, но помимо Девольта есть еще много фирм, которые выпускают подобные струбцины. Вставляем в паз и зажимаем заготовку. Заготовка очень сильно зажата. Если идет монтаж межкомнатных дверей и врезка дверной фурнитуры, это очень удобно делать на столе. При помощи таких струбцин вы прижимаете поганаш к столу, ложите шаблон и выполняете определенную операцию на уровне своего роста. Подставки под торцовку устанавливаются в T-Track. Это импровизированная третья рука, которая позволяет удерживать длинные заготовки на весу в процессе их необработки. К примеру, когда вы торцуете деталь, и чтобы удержать 2 или 3 метра брус, вся нагрузка будет идти на вашу правую руку. А на вот таком маленьком расстоянии сделать это достаточно сложно. С подставкой это намного удобнее. Изначально подставки делаются немножко повыше, но каждый мастер ее должен будет обрезать согласно высоте своей торцовки. Если на определенном этапе работы вам не нужны подставки под торцовку, то они извлекаются и их можно спрятать под столешницей. Для них там предусмотрено специальное крепление. Вне зависимости заказываете вы подставки или нет, это крепление устанавливается и за это не берется дополнительная плата. Также можно заказать неограниченное количество вкладышей для инструмента. Тройник для пылесоса и комбинированный упор, который наша команда разрабатывала с Алексеем Сурмятовым. У меня уже есть видеообзор на эти изделия. Если они вас заинтересовали, то, пожалуйста, переходите и смотрите их видеообзоры. Ссылочки я прикреплю в описании. Расширители стола представляют из себя планки, которые устанавливаются по краям стола, тем самым увеличивая нашу рабочую зону. В комплект поставляется 4 расширителя и крепления. Устанавливаются расширители очень просто. Для этого необходимо завести крепление в Т-трек, приложить сверху расширитель и затянуть его барашками. Все. Расширитель готов к работе. Устанавливается либо два, либо четыре, согласно задачам, которые перед вами стоят. Вы даже не представляете, насколько это удобно, положить перед собой большое количество заготовок и спокойно с ними работать, ни на что не отвлекаясь. Поднимаем вверх и раздвигаем. После чего закрываем наши столешницы и поворачиваем фиксаторы, для того, чтобы при транспортировке столик у нас не раскрылся. Толик можно переносить ручную, для этого есть специальное отверстие, а можно еще перекатывать на колесной базе. Для этого необходимо перевернуть верстак и поставить в колесную базу, после чего обязательно закрутить два винта. Я считаю, что данная конструкция просто необходима тем людям, которые работают на выездных объектах и занимаются отделочными работами. Ведь при помощи колесной базы вам не придется переносить ящики с инструментами вручную, вы их будете перекатывать. Как вы только что видели, стол с колесной базой соединяется достаточно просто, его необходимо перевернуть и сюда установить, после чего закрутить вот такими барашками. Верхнее отверстие служит для соединения, нижнее отверстие с резьбой служит для хранения барашков, чтобы вы их не потеряли на объекте. Сзади расположены два пневматических колеса, расстояние от края одного до края другого составляет 54 см, что позволяет проехать даже в самый маленький лифт. Расположено два маленьких колесика из полиуретана с пластиковым стопором. Колесная база выдерживает до 150 кг нагрузки и состоит она из алюминиевого уголка 50 на 50, толщина стенки 5 мм. Колеса не заклинивают, крутятся они просто идеально, без люфтов. Давайте подведем итоги, что вы получаете при покупке данной версии стола. Это быстрая организация рабочего места. Мобильность, компактность, универсальность. При помощи данного оборудования вы полноценно можете заниматься деревообработкой, выполнять распиловочные и фрезерные работы. Это не стационарная версия стола, которая будет все время стоять у вас в мастерской, которую надо будет постоянно обходить или переставлять с места на место. Необходимо вам поработать, вы его разложили, поработали, собрали и поставили куда-нибудь в сторонку. Также большой популярностью пользуется наша продукция среди людей, которые занимаются отделочными работами на выездных объектах. Если вам необходима профессиональная консультация по нашему продукту, я всегда готов вас выслушать, и номер моего личного телефона вы сейчас видите на экране. Работаем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья. Свою продукцию отправляем транспортными компаниями «КИТ»,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 Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время по электронной почте или номеру телефона, который вы указали при оформлении заказа для его корректировки или уточнения данных. Я желаю всем приятных покупок. С вами был Михаил Исаев.